ну что друзья привет ну а мы продолжаем сегодня продолжим сегодня второй будет урок посвященный доходным сайтам и будем разбирать дальше пока эта теория я думаю что будет несколько уроков возможно 5 возможно 10 уроков будет вот посмотрим как все пойдет на самом деле вижу что вам тема эта интересная, многие ждут уроков ну а я пока включаю музычку и погнали, собственно говоря. Итак, ну на прошлом занятии мы закончили на оценке тематики сайта, поговорили про коммерческие и некоммерческие запросы по финансы, строительство, недвижимость, туризм. Я повторяю еще раз, некоммерческие развлечения, хобби, диеты Самые дорогие тематики, которые в принципе ну, неплохо можно на них зарабатывать это авто, финансы, страхование, строительство, спорт, юридические услуги, недвижимость, медицина, техника, одежда. Дополнительная тематика это кино, музыка, игры, стройка, ремонт. Это действительно те темы, на которых можно неплохо зарабатывать, ну и построить такую некую сетку из сайтов, которые бы приносили бы нам доход. Доходность тематики. Что нужно будет? Ну, во-первых, ее оценить нужно будет. И вот по каким критериям. Много или мало рекламодателей в той или иной тематике. Покупают ли рекламодатели спецразмещения на поиске? То есть это можно посмотреть в Яндекс. В Яндекс .Поиск и вбить какой-то той или иной запрос. Посмотреть, какое количество размещений есть. Ну, то есть в Яндекс Яндекс.Директ, если размещают, то, допустим, по конкретно какому-то сайту, да, видим, что рекламируется он и где находится, в каком в спецразмещении, либо просто по SEO и тому подобное на поиске, кто эти рекламодатели и что они рекламируют, то есть нужно понять, да, вообще, что, что они все представляют, это крупные какие-то игроки, либо просто те люди, которые сами ведут да, и ну, пытаются как-то прокачать свой сайт. Дорогие или дешевые клики это тоже, в принципе, можно посмотреть все в Яндекс в Директе. Но об этом мы еще будем разговаривать. Пока, чтобы у вас в голове отложилась вот такая вся информация. И я думаю, что практически уроки все равно у нас будут. В дальнейшем курсы я планирую где-то ну, 5, возможно, 7-10 уроков будет. Может быть меньше, пока не знаю. Но вот ориентировочно примерно так. Поэтому... Рекомендую вам, собственно говоря, записывать, если что-то вы не понимаете, ну и уже пробовать на практике. Алгоритм доходности сайта. Шаг номер первый. Собираем поисковые запросы с помощью Live Internet, Яндекс Метрики и Google Analytics. Шаг второй. С помощью Wordstat, Яндекс анализируем запросы, попутно смотрим информационные запросы. Ну, то есть, заходим в Яндекс.Стат, как я и говорил, то, что вбиваем ключевой запрос под конкретную тематику, нишу, и уже смотрим, какое количество вообще у нас выдает по конкретной тематике. Шаг третий: Поиск по ключевой фразе в Яндекс, Google. Смотрим наличие платных объявлений и выдачи. Дальше. Смотрим ставки в объявления Google AdWords и RCA Keyword Planner. Шаг четвертый. Смотрим конкуренцию в выдаче. Если она, если она и показывает какие показатели по трафику у конкурентов из топа оцениваемых. Дальше у нас перспективность ниши. Во многом зависит от актуальности тематики, будет ли она развиваться или наоборот станет неинтересна. К личным темам относятся путешествия, медицина, ремонт, стройка. Советы для мам, уход для домаш... по домашнему... домашним питомцам и т.п. Раз... Различие лишь в том, что некоторые из этих тематик широк... широкого круга, а другие узкоспециализированные. Есть наоборот тематики временного характера, например, конкретная э, компьютерная игра, события, модельный ряд, авто, компьютеры, гаджеты. Кстати, связаны с мобильными устройствами, а Android набирает популярность. Поэтому пока перспективы у ниши отличные. Но все может поменяться в связи с текущей ситуацией. Компьютерные советы для Windows 7, наоборот, теряют свою актуальность. Ну, потому что сейчас во всю, как бы, ну, в основном на всех компьютерах используется Windows 10 и ее модификации. Скоро планирую там выпустить 11, по-моему, 12. Так, дальше важные критерии, на которые стоит обращать внимание, чтобы не попасть, скажем так, в просак. Ниша может и иметь и серьезные сезонные колебания, если купить сайт на пике сезона и не учесть это, можно сильно переплатить. Примеры ниш, в которых нужно детально присматриваться к сезонности. Это рыбалка, земледелие, праздники, экзамены, дипломы, рефераты, чемпионаты мира по различным видам спорта. То есть это все на самом деле сезонность, потому что а, к примеру рыбалка хотя вот есть и есть зимняя рыбалка есть ну, в принципе круглогодичная да то что ну, опять же по клеву когда лучше клюет там в разлива и тому подобное ну, то есть определенные какие-то сезоны есть то есть не круглый год чтобы вот ты едешь там в жару и лодишь там помимо. нет определенное время по которым ты едешь и ловишь рыбу земледелие то же самое там Уборка земли, посадка а, фруктов, овощей и тому подобное в определенное то же время. А праздники по определенным датам в определенное время. То есть, ну, с этим я думаю понятно. А, затраты развития ниши сайта. Важно понять, во сколько обойдется дальнейшая поддержка сайта с точки зрения требуемых ресурса, ресурсов и контента. Нужно оценить следующие составляющие. Во-первых, свои навыки и умения в выбранной области. Они понадобятся как для постановки задач копирайтерам, так и для самостоятельной работы с тематикой сайта. Для поддержания развития сайта могут понадобиться техника, сторонние сервисы, различные источники информации. Все это дополнительные расходы, важно учить. Ну, почему я говорю, то, что понадобится дополнительная техника? Ну, Допустим, вы делаете... У вас сайт, допустим, гаджетов каких-то, да, или обзор там каких-то компьютеров, техники какой-то. То есть вам, чтобы делать контент, вам нужно постоянно что-то новое ну, либо приобретать, либо договариваться, чтобы вам давали на обзоры, и вы уже могли все это дело э, сделать на, этой, на этом фоне статьи. Поэтому для себя нужно определить, какая ниша у вас будет и какое количество затрат на нее обойдется. Ну что, друзья, вот мы добрались до самого интересного и будем сейчас разбирать оценку монетизации сайта. Пожалуй, это самый интересный момент при выборе и покупке сайта на бирже Teltre, либо какой-то другой еще бирже. Итак, погнали. Так, монетизация за счет трафика. Давайте будем разбираться, как происходит вообще монетизация доход идет за счет контекстной рекламы контекстная реклама это может быть вы видели в Яндексе когда выбираете по какой ключевому запросу какой-то вот там товар еще что-то и сразу там в, первой, в первых позициях скажем так видно да то есть такой такой товар а внизу написано реклама это вот реклама от контекстная реклама Яндекс Директом от тизерной рекламы, спа-сетей, файловых закупок, продажи товаров и услуг партнерских программ. Чем выше трафик, тем больше доход. Но это, как говорится, ижу понятно. А, монетизация за счет ссылок. Размещение ссылок и платных обзоров через специальные биржи или напрямую по заказу рекламодателю. Ну, то есть, допустим, вы купили сайт и размещаетесь какие-то ссылки. Опять же, зарегистрировались на какой-то бирже да, и разместили возможность размещать у себя на блоге ссылки других рекламодателей ну либо непосредственно вам кто-то написал в личку можно ли разместить допустим ту или иную рекламу либо оставить ссылочку там в статье или еще на что-то вот таким образом это все работает Контекстная реклама. Давайте немножко поподробнее разберем, что у вас все-таки ну, какое-то было представление. Отложилось после этого вебинар, я не побоюсь этого слова. Такой мини-вебинар: отложилось у вас какая-то какие-то знания, и вы уже могли ну, для себя что-то интересное почерпнуть и могли уже тогда с этим работать. Контекстная реклама вид интернет-рекламы, которая динамически подстраиваться под контента на страницах сайта, так как у пользователей есть интерес к теме самой страницы. Контекстная реклама как способ монетизации ценится высоко из-за стабильности и пассивности дохода. Также он безопасен для сайта, потому что является основным бизнесом и для поисковых систем Яндекс и Google. После усиления борьбы Яндекса с платными ссылками, фильтры АГС и минусинск. Контекстная реклама становится самым желанным способом заработка для у-веб-мастеров. Новичкам лучше всего рассматривать сайты с доходом от контекстной рекламе. Риск потерять на них деньги существенно ниже, а высокая ликвидность позволит быстро продать при необходимости. Ну, то есть, что мы для себя поняли, то что... Если при покупке сайта стоит контекстная реклама, то это классно, это здорово, это нормально. Если на сайте стоят только ссылки и, скажем так, автор зарабатывает насчет ссылок, это, в принципе, тоже неплохо, но от этого есть небольшая нагрузка. То есть, как мы заметили, то что сам Яндекс и Google любят контекстную рекламу и всячески способствуют этому. Как снизить риски при покупке сайтов под контекст? Для оценки снижения рисков при покупке сайтов с доходом от контекстной рекламы нужно проверить достоверность заявленного дохода. То есть бывает такое, что мы смотрим какую-то статистику, аналитику и видим, что доход по такому-то сайту, такому -то. Понятно, что здесь на слово не стоит верить автору, который указал такие показатели. Обычно проверка монетизации начинается с изучения скриншотов. Но подделать любые скриншоты можно за пару минут, то есть на принципе в сервисе, в Google сервисе можно все дело сделать. Поэтому скриншот это первый этап проверки, далее через Skype, рабочий стол, просмотрим доходы. То есть человек, если вы намерены покупать какой-то сайт, да, то есть начинаете скриншот. Если человек там начинает что-то юлить, вот ну, так и так, ну скорее всего сразу же его обрезайте и ищите что-то в другой проект. Если человек вам идет навстречу и говорит, да, не вопрос, сейчас скину, то есть, скидывают вам скриншоты, потом говорит, а можно ли посмотреть вот личный кабинет, сколько ты зарабатываешь и в реальном времени. И это самый оптимальный вариант, чтобы действительно посмотреть, какой, какие показатели, какие доходы приносит сайт. То есть, то, что там на скриншотах, а там в Телдере либо в каких-то других биржах, это одно, когда мы выявляем и смотрим статистику, это совершенно другое. И, к сожалению, большинство авторов блогов осознанно накручивает свой доход, ну, чтобы дороже продать свой сайт-блог видите негативные фактор в текущем доходе. Это то есть агрессивное расположение блоков рекламы. То есть как иногда мы видим то, что заходя на тот или иной блок, видим там с правой стороны. То есть очень много рекламы такой агрессивной, которая прям навязчиво продает. Высокий CTR. Если мы видим, что при покупке блога, сайта, что стоит мега высокий CTR, то скорее всего нужно что-то с этим делать, разобраться, потому что ну, скорее всего это накрутка. Наличие признаков возможной накрутки кликов. Это тоже нужно опять же выявлять. Заявленный доход держится всего несколько месяцев. Ну, то есть, его накручивают, накручивают для того, чтобы продать. После того, как продают, доход резко падает. И чтобы не попасть, нужно проводить такую некую аналитику. Серьезные уязвимости уязвимости трафика одна поисковая система, одна поисковая фраза, точка входа и т.д. Ну, то есть, о чем это речь? Ну, к примеру, человек-автор да, блога продает свой сайт, который приносит, там, ну, грубо говоря, 5-10 тысяч в месяц. И видим, что у него стоит только одна поисковая система, там контекст от Яндекса. Спрашивается, почему он не поставил от Гугла, чтобы параллельно усилить, увеличить свой доход. Ну, то есть здесь, значит, возникает какая-то проблема. Я думаю, что человек, если будет говорить, да я не знал, да я не хочу, там еще, скорее всего, возможно был какой-то фильтр, либо стоит фильтра, фильтр, ну, либо какие-то проблемы с поисковой системой от гугла, либо от яндекса. Агрессивное расположение блоков. Давайте немножко поподробнее разберемся, что это такое. Чем агрессивнее расположены рекламные блоки, чем их и больше, тем выше текущий доход. Но ну, это факт. Но если продавец выжил из этого сайта максимум дохода, сейчас то доход в будущем, скорее всего, снизится. Ну, то есть многие авторы продают свои блоги, выжимая из него все, все соки, и продают другому человеку. Тут несколько месяцев он получает доход, потом этот доход падает, и потом будет тяжело его вернуть, и, скажем так, купить все те вложения, которые мы вложили сайт оценка агрессивности и монетизация нужна для прогноза доходов в будущем чем больше реклама на сайте тем больше раздражения у пользователей. это тоже нужно понимать поисковая система хуже ранжирует сайты с плохим поведенческим фактором чем через определенное время пользователей из поиска будет приходить все меньше то есть запомнили да то есть если агрессивное расположение блоков то скорее всего автора Ведет такую агрессивную стратегию, выжимает максимально, сколько возможно выжить доход с этого сайта. И, скорее всего, в будущем этот сайт будет приносить меньше. Высокий CTR. Что такое CTR? Это показатель кликабельности, соотношение числа кликов на рекламное объявление к числу показов измеряется в процентах. Для разных тематик средний CTR отличается... Конкретных критериев нет, обычно естественные средние CTR это от 1 до 3%, а CTR выше 5% относится к высокому. Если CTR выше естественного для подобных сайтов, это может также означать накрутку сайта. То есть тоже запомните. И э, перед покупкой сайта нужно отдавать тоже этого предпочтения, чтобы проанализировать, какой же CTR у самого блога сайта, ну, либо это форма, если это продается. Признаки возможной накрутки доходов. По разным оценкам от 3 до 30 кликов по контекстной рекламе является искусственным. Сервисы контекстной рекламы убеждают, что этот процент минимален, а оценки независимых экспертов не так оптимистичны. Что это значит? Ну, допустим, мы настроили рекламную кампанию. Вот, К примеру, вот у меня был интернет-магазин, я настроил рекламную кампанию, продавая тот или иной товар, и я вижу, что... Ну, действительно, большое количество это пустых запросов, кликов, да, которые способствуют на переход в мой сайт. Соответственно, мне за это деньги берут. Понятно, если я в этом разбираюсь, анализирую, то, что это пустые запросы, сам там Яндекс либо другая какая-то компания мне возвращает деньги. Но это имеет место быть. Перечислим признаки, по, по которым в совокупности с остальными факторами могут свидетельствовать о накрутке дохода. Итак, это высокий CTR, резкий скачок дохода без объективных причин. То есть, если мы зайдем ну, там, в текущем моменте, но ну, вообще в целом я вам раньше показывал видео, заходим на Телдере, видим статистику, там бывает такое, что идет-идет-идет, потом либо резкий провал, очень резкий, и потом резкий скачок. Вот, скорее всего, это, это и есть накрутка. Доход держится всего несколько месяцев. Ну, о чем я и говорил, да, то есть мы прокачиваем по контекстной рекламе блок сайта, он ранжируется в поисковой системе, как только мы перестали инвестировать, он не сразу, но потихонечку, потихонечку, потихонечку сходит на нет. В аккаунте продавца не производились выплаты. То есть мы видим, допустим, что нам автор говорит одно, начинаем разбираться, а выплат мы не видим. И это говорит о том, что, скорее всего, это была накрутка. Наличие вакансии продавца одного сайта. Ну, как правило, если человек продает один сайт, и в этом ну, не специализируется, скорее всего, здесь что-то ну, не так. Обычно, если вот я смотрел, анализировал на Телдере сайты, авторы да, сайтов, у них, как правило, много проектов, и они их продают. То есть, если они там штучный какой-то проект продали, ну, здесь что-то, ну, подозрение какое-то. Нужно больше, скажем так, уделить времени и проанализировать этот проект. Конечно, бывает такое, что он просто его купил, и проект не оправдал его ожидания. Бывает такое, и он его просто продает, хоть, хоть как-то выдернуть обратно свои деньги низкая окупаемость, то есть автор заявляет, что окупаемость будет, к примеру, там, за 6 месяцев, по факту там получается 24-36 месяцев, ну вот, вот так, то есть соответственно идет. Однозначно критерий накрутки дохода нет. Мошенники действуют настолько грамотно, что зачастую система контекстной рекламы не могут определить накрутку. Требуется комплексный анализ по всем вышепри... вышеперечисленным признакам. И у нас тема следующего урока, это будет проверка сайта на бан. На этом, собственно говоря, теоретическая часть закончена. Я думаю, что у вас уже какое-то сложилось представление, что, в принципе, при покупке сайта ну, нужно приложить определенные, и сделать определенные действия, да, чтобы не попасть вот в лапы мошенников и не прогадать при покупке либо продаже сайта. Поэтому пересмотрите это видео еще, я как и говорил, что будет серия уроков, пока у нас сейчас теоретическая часть, я думаю, что будут практические уроки, опять же все будет зависеть от того, насколько вам эта тематика интересна. Пишите в комментариях интересно, ставьте обязательно лайки и это будет меня стимулировать и продолжать записывать подобные уроки, чтобы у вас появились навыки покупки сайта, потому что это действительно такая некая инвестиция, то есть мы можем купить, скажем так, ну, корявенький какой-то сайт, немножко доработать его, либо продать, либо оставить качестве инвестиции и потихонечку докупать эти сайты, то есть они со временем больше набирают оборот. Опять же, как набирать оборот, я тоже, думаю, запишу отдельное видео, но это все будет позже. На этом все. Обязательно ставь лайк, подписывайся на этот канал. Понравилась музычка, вообще как в целом подача вам. Напишите обязательно в календаре, если музыка там не мешает вам, либо мешает, я ее уберу, либо оставлю. В общем, пишите в комментариях и увидимся уже в следующих, в следующих видео. Всем пока!